Всем привет! С вами в эфире портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня я еще раз обращу ваше внимание, как же мы все-таки определяем законность нормативно-правовых актов Российской Федерации. То есть действует закон, можно его применять, влечет ли он какие-либо правовые последствия для нас с вами или не влечет. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это всего лишь на два документа. Ну, даже на три, я бы так сказала. У нас есть Конституция Российской Федерации. Статья 15 Конституции гласит, что все законы должны быть официально опубликованы. Не опубликованные законы не несут правовых последствий никаких для населения, граждан, человеков и так далее. Это понятно. Законы должны быть официально опубликованы. Встает вопрос, что такое официальное опубликование и где это опубликование считается официальным. Для этого созданы два нормативно-правовых актов. Я вас прошу их выучить, скачать себе и перечитать. Они небольшие, ребят. Они маленькие. Но вопросы вы задаете по ним одни и те же. Но уже можно один раз взять и разобраться. Я вас очень прошу. Это важная информация. Акцентируйте на ней свое внимание. Открываете федеральный закон от 14.06.1994 года. Номер 5 ФЗ. О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных конституционных законов, запятая, федеральных законов, запятая, актов палат федерального собрания. У всех, у кого не ищется этот закон, ни в Яндексе, ни в Гугле, ни в других системах, дословно, еще раз повторяю, как он называется, пишите по названию. Потому что у нас законодатели очень мудрые. Они делают один и тот же номер для нескольких законов. И потом вы задаете одни и те же вопросы, а у меня ничего не ищется. Ребят, но вы же все знаете, как пользоваться поисковиками. Но пишите дополнительные водные слова, чтобы вас понимала система. Но в конце-то концов, на что вы как дети себя ведете? А, следующее. Берете, открываете этот пятый федеральный закон. Прошу обратить внимание, что этот федеральный закон регламентирует порядок опубликования исключительно ФКЗ, ФЗ и актов Палат Федерального Собрания. Все три типа нормативно-правовых документов – федерально-конституционные законы, федеральные законы и акты Палат Федерального Собрания. Вот это то, что вам нужно знать. Федеральные законы регламентируются пятым федеральным законом. Это понятно? Следующее, на что вам нужно обратить внимание. Статья 2 говорит о том, что датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой. Точка, ребята. Значит, дата принятия закона считается не дата, которая написана в законе, как у нас, Федеральный, Конститу... Федеральный закон 14.06.94, номер 5 ФЗ, а дата принятия его Государственной Думой. Открываем право.gov.ru, нажимаем I, такой вот значочек с буковкой I, да, информацию, и смотрим на этом законе когда он был принят Государственной Думой. Вот от этой даты вы должны отсчитывать те даты, которые написаны в статье 3.5 Федерального закона. Там написано, дословно вам читаю, «Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней» после дня их подписания президентом Российской Федерации. Понятно, да? То есть дата принятия закона – это дата э, утверждения Государственной Думой. Понятно, да? Дата подписания президентом должна быть тоже в определенные сроки. И опубликован этот закон должен быть в течение семи дней после дня их подписания президентом Российской Федерации. Так вот, ребят, Государственная Дума может принять закон, допустим, 26 октября какого-то года. Да? Президент в течение определенного времени должен подписать этот закон. И тогда вот дата подписания этого закона и будет как раз таки фигурировать в названии закона. Это будет дата подписания закона, то есть закон принимается Государственной Думой, есть дата принятия закона. Закон подписывается президентом, есть дата подписания закона, он еще не действует. Понимаете, в чем дело? Он еще не действует. А когда он начнет действовать? Он начнет действовать не просто после официального опубликования в течение 7 дней, то есть от даты подписания президента он должен быть в течение семи дней опубликован. Как считают даты? Берем 5 ФКЗ 14.06. Считаем дату. 14 первый день, 15 второй, 16 третий, 17 четвертый, 18 пятый, 19 шестой, 20 седьмой. Вот до 20 числа до 20 числа закон должен быть опубликован 20 числа последний день. Если они успевают опубликовать 20 числа, значит, закон действует. Вот это понятно. Как правило, они не успевают. Поехали дальше разбираться. Значит, смотрите: дальше идет следующий нюанс: что 20 числа, после их опубликования закона, закон не вступает в силу обратите на это внимание закон вступает в силу через 10 дней после дня опубликования вот это очень важно это понятно то есть не сразу не с первого дня а через 10 дней вступает в силу а дальше на что еще обратить ваше внимание статью четвертую закона открываете и читаете дословно официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта Палаты Федерального Собрания. Считается первая публикация его полного текста. И дальше смотрим где. В парламентской газете, в российской газете, в собрании законодательства Российской Федерации. Или... Первое размещение публикования на официальном интернет-портале правовой информации правогов.ру. Значит, смотрите здесь внимательно. Первая публикация идет сразу в трех источниках. В трех, сразу. Вы проверяете в парламентскую газету, российскую газету, собрание законодательства Российской Федерации. У вас должно быть три даты. Все эти три даты должны попадать в семидневный срок. Вот это понятно. Если какая-то дата не попадает в семидневный срок, нарушается правило И. У нас есть здесь логический оператор И. Федеральные федерально-конституционные акты Палаты Федеральных Собраний а, публикуются сразу в трех изданиях. Если они не опубликованы одновременно в трех изданиях а, наруш... без нарушения сроков, данный закон считается неопубликованным должным образом. Три издания смотрим. Парламентскую газету, российскую газету, собрание законодательства. Собрание законодательства, ребят, так чтобы вы знали, это отдельный сайт. Так и набираете в гугле, в яндексе собрание законодательства Российской Федерации. А на правогов.ру, вот там, где собрание законодательства, возьмите... Там есть статья, в какой, ну, допустим, 23-я статья, и там 3008 э, параграф, где, где опубликовано. В поисковике в, на сайте собрания законодательств вводите эти данные, посмотрите, от какого года опубликовано, и открываете конкретно эту статью и смотрите, от какого она числа. Вот. Там число может быть вообще таким, что вам и не снилось. там Через месяц пропуск, через полгода, через год бывают пропуски. Вот. Вам важно понимать, что во всех этих трех источниках закон искомый, да, по которому мы расследование проводим, должен быть опубликован без нарушения сроков. Во всех трех источниках. Вот эта мысль понятна? Сейчас они добавили эту статью и написали, или первое размещение опубликовали на официальном интернет-портале правогов.ру. Кто задавал мне вопросы по поводу того, что почему именно правогов, а не консультант, а не гарант. Значит, консультант и гарант, повторяю еще раз, я уже рассказывала в своих лекциях, это коммерческие продукты. Это не государственные программные продукты и не государственные сайты, они никому не подчиняются. Это коммерческие организации, которые разрабатывают коммерческие продукты по удобству пользования, по консультациям, по правовым всяким вопросам. Там не только законы у них есть в этих продуктах. Но это не значит, что это официальный источник опубликования. Ребят, официальные источники опубликования, о которых речь идет в Конституции, находятся исключительно в трех источниках. В четырех уже, да? Ну вот по пятому ФКЗ, парламентская газета, российская газета, собрание законодательства и интернет-портал правогов.ру. Все, четыре источника, официальное опубликование, все остальное неофициально. Причем обратите внимание, что... А парламентская газета, российская газета, собрание законодательства вместе должно быть опубликовано без нарушения сроков и там, и там, и там. Там условия с оператором И. Или да, официальный интернет-портал правогов. Что это значит? Вот сейчас последние федеральные законы принимаются, там есть прям дата опубликования на правогов.ру и прям стоит четко дата. По старым законам, если вы будете смотреть, допустим, первый ФКЗ в судебной системе 1994 -го года, вы не увидите дату опубликования правогов, потому что правогов позже гораздо было создано. Поэтому этой даты нет. Там, где стоит эта дата, да, мы принимаем эту дату. Там, где не стоит эта дата, ее не указано. Вот а когда нажимаете на документ на право.gov.ru, если дата официального интернет-портала публикации не стоит, мы берем три официальных источника. Да? Парламентскую газету, Российскую и Собрание законодательства. Тут все просто. Значит, опять же, да, повторюсь, принятие закона – это принятие Госдумой. Подписание президентом – это то, та дата, которая стоит в шапке в названии закона, да, и опубликование в течение 7 дней с даты подписания, да, первый же день и считаем. Все то же самое действует для нормативно-правовых актов, которые мы относим к актам, к указам, к постановлениям правительства, к определенным письмам и так далее. Там есть то же самое правило, единственное, в чем отличие, это а, отличие в сроках. Не 7 дней опубликования, а 10 дней с момента подписания президентом. Вот 10 дней проходит где смотреть дату подписания президента. Тоже в названии. В названии будет. Открываете там то же самое, ребят, то же самое. Для указа три источника. Три источника. Российская газета, собрание законодательства, Право, право.gov.ru. Везде они должны уложиться в 10 дней. Если хотя бы в одном источнике они не уложились, вот, значит, этот закон опубликован с нарушением сроков. Вот на это обращайте свое внимание. Uh, вот эти два закона, пожалуйста, выучите все, прямо откройте, прочитайте, держите, как я не знаю, там красную книгу на столе. Пятый федеральный закон о порядке опубликования и вступления в силу uh, федеральных законов и 763 закон. Uh,